если вот это, я проходила там другие массажи, все, я была в восторге, как бы. тут вот на меня что-то серьезное нахлынуло, понимаете, это вот, это серьезная вещь провела, это вот, тут однозначно не скажешь там, это, это полная гармония, это улет какой-то. Куда-то улетаешь, возвращаешься, при этом не чувствуешь тела, потом чувствуешь все свои косточки. Ну, однозначно сказать сложно, что это. Ну, это ну, это бесподобно. Это просто бесподобно. Вот, вот именно для таких с моей комплекции это, наверное, само то. Я чувствую, что я потеряла ровно килограмм на этой процедуре не меньше вот просто не меньше Я вот чувствую чувствую в общем а когда вот вот уже все закончилось так не хочется открывать глаза и возвращаться вот сюда Скажи, меня да. и вот рекомендую придете зрителей с собой не тащите они мешают полностью насладиться Скажите, не переживаю. В общем, благодарю. Благодарю за вот эти вот ощущения. Благодарю. Ага, как раз О, этот... Это все в тебе. Ага. Миш.